Друзья, в этом видео хочу поделиться, с какими трудностями нам пришлось столкнуться, переехав на юг, а именно в город Белоречен Краснодарского края. В 2019 году было принято решение моей семьей о переезде в город Белоречен. Мы купили дом и все было замечательно. Пока в 2021 году на соседнем участке не началось строительство магазина. По закону без разрешения соседей, то есть нас и публичных слушаний, это невозможно. Тут же мы обратились в местную администрацию с просьбой рассмотрения нашей проблемы. На что получили невнятный ответ, что строительство идет законно и застройщикам получено разрешение. Вопрос, кто дал разрешение? В это же время застройщикам была установлена новая остановка. Опять вопрос, за чей счет была установлена данная автобусная установка. На все наши обращения к местной власти мы не получили ни одного ответа по факту, столкнулись со стеной безразличия и произвола. А за это время строительство полностью завершилось. На все наши запросы о вызове специалистов с МЧС и земельного контроля не было никакого движения. Местная власть не посчитала нужным, создается впечатление, что просто все проплачено застройщикам заранее. А нарушений по строительству очень много. Во-первых, это территория подтопляемых зон. Во-вторых, нарушены все отступы, которые предусмотрены законодательством по отношению к границам нашего участка. Расстояние от нашего забора всего 70 сантиметров, допустимых полутора метров. Нарушение инсоляции, так как здание стоит буквой «Г» и загораживает цвет. Окна обеих детских комнат выходят на стены здания. В доме стало сыро и появилась плесень. Также установлена незаконная парковка на муниципальной земле. Нарушены противопожарные отступы. При допустимых 8 метрах всего 4 метра от наших границ. Нарушено расстояние от газопровода. Мы боимся за жизнь своих детей и не чувствуем себя в безопасности. Оказывается, в Белореченске просто не считает нужным соблюдать законодательство Российской Федерации. Можно легко купить разрешение на строительство коммерческих объектов, не считаясь с правами обычных граждан.